Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые подписчики канала Акваградус. С вами Андрей. В прошлом видео мы с вами ставили виноградную брагу у нас было какое-то количество выжимок и мы поставили она лохчаче. перегонять будем на аппарате акваградус компакт плюс первую перегонку будем делать на нем мы ну вторую соответственно сделаем на нем давайте заглядим внутрь что у нас там получилось Таким образом брага имеет Легкая, легкая горчинка, легкая кислинка, сладости не чувствуется совсем. Немножко наблюдается на поверхности жмых. Мы его в данном случае отожмем через сито. Лучше конечно перегонять со жмыхом, больше аромата получится, но есть вероятность пригорания, что этот жмых налипнет либо на тене вашем, либо на низу, на днище. Лучше конечно использовать парогенераторы или пароводяные котлы, но мы жмых отожмем и будем перегонять, используя электротен мощностью 3 кВт. На полную включать не будем, потому что колонна Компакт Плюс Полностью 3 киловатта будет э, не справляться с таким нагревом. Поэтому включим киловатта на 2 и спокойненько будем перегонять. Иду домой, я так спешу, самогонный аппарат хочу. Итак, друзья, мы отжали нашу чачу, отжимание было не очень легким, вы это видели. Если у вас есть какие-то способы, как это сделать, лучше напишите комментарии, мы с удовольствием примем ваш опыт к сведению. Но все-таки наша цель именно не научить вас, как там правильно отжимать или как правильно делать чачу или еще что-то. Наша цель именно научить вас пользоваться нашими аппаратами, показать, как они работают именно в процессе перегона, какие температурные режимы, что на них получается и меду по спиртовозности. А дальше вы сами принимаете решение, какие продукты делать, что получать и как вам будет лучше. А пока соберем аппарат, как я уже говорил, будем перегонять на аппарате Compact Plus рекомендуется перегонять первую перегонку делать без подключения воды на дефлегматор с пустой царгой но так как у нас фруктовая брага не лишне будет воспользоваться медной насадкой при первой перегонке то есть мы царгу заполним медными кольцами внизу закроем пыжиком естественно чтобы она не высыпалась вниз в процессе перегонки и водичку будем подавать только на холодильник дефлегматор останется висеть как говорится в воздухе вода сюда подаваться не будет и в процессе перегонки участвовать он не будет то есть так будем перегонять э, нашу брагу от э, первых капель э, до практически 100 градусов кубе пока у нас э, не испарится весь спирт все друзья засыпали сюда медные кольца закрыли пажом теперь устанавливаем нашу колонну Вот они даже звенят тут Итак, друзья, брага залита, греется на полном нагреве, аппарат установлен, установлены все термометры, установлена насадка медная в царгу внизу, маленький нержавеющий пыш, к водопроводу к охлаждению подключено, все, теперь остается только ждать, пока нагреется, вот когда в баке будет за 70, тогда можно в принципе подавать воду. Сам процесс начнется после 85 градусов и легко контролируется либо степенью прогрева колонны, либо по верхнему термометру. То есть как только в верхнем термометре резко начнет увеличиться температура, значит пары уже дошли до верхней точки и вот-вот начнут попадать в отбор. И в это время уже требуется, чтобы охлаждение на холодильник подавалось, потому что раз пары уже пошли, значит Требуется охлаждать. А у нас температура пошла резко вверх. Вот она уже перевалила за 72 градуса. Нам воды не жалко. Мы подаем, подали уже охлаждение, буквально вот-вот. и Ждем, как говорится, появления первой стройки. Сейчас мы проконтролируем, при какой температуре у нас пойдет первая, первая стройка. Кстати, уже пошел аромат, достаточно сильный по комнате. Как я уже говорил, можно контролировать по царге. Вот. На, данном, на данной температуре, вот внизу я уже взяться не могу, очень горячо. Ну а выше вот еще держусь. Буквально чуть-чуть пройдет времени, и здесь я уже держаться не могу. Да, вот она уже все теплее, теплее, теплеет. Таким образом тоже вы можете контролировать, когда же у вас примерно начнет отбор. Вот пошло увеличение температуры. Смотрите, как она стремительно. То есть когда вот такое вот резкое пошло увеличение температуры, и когда здесь дойдет градусов до 60, можно ожидать первых капель. 5. вот смотрите все побежало все очень все очень достаточно просто Друзья, ну вот теперь, когда у нас побежал полным делом наш спирцерец, теперь самое главное в процессе перегонки отрегулировать подачу воды на холодильник таким образом, чтобы продукт вытекал прохладный. Это легко контролируется по носику. Если носик прохладный, значит все нормально. Если по какой-то причине он стал горячий, вы добавляете подачу воды на холодильник. Если уж так случилось, что у вас нагрев очень большой, вы там используете и тен, и газ, что э, так может случиться, что холодильник уже не будет справляться с тем потоком паров, которые на него подходят, и носик будет горячий. В таких случаях надо уменьшать нагрев. Не допускайте, чтобы он был здесь горячий, тем более парил. В районе 94 градусов в баке э, пришлось уменьшить мощность двое, потому что, э, видно, пошло внутри э, обильное пенообразование. Это даже слышно, как вот здесь колечки, колечки звенят, потому что, видно, пена дошла до такого состояния, что она шевелит колечки. И э, у нас в пиццерец попало небольшое количество браги. Обычно, знаете, вот, кто там спрашивает в консультациях, страшно это или не страшно, ничего страшного. Если вы видите, что у вас пошла муть в спирт-сырец, уменьшайте нагрев. Вообще замечательно в таких вещах при перегонке разных брах если вы занимаетесь абсолютно разными сырья, видами сырья, экспериментируйте, приобретите диоптры. Диоптер. Это замечательная вещь, вы ставите его между баком и колонной, и всегда через смотровое стекло можете наблюдать процесс, который происходит в баке. Когда идет обильное вспенивание просто уменьшается нагрев до такого состояния, чтобы пена не попадала в насадочную часть, не попадала в отбор. Тогда спирцерез получается лучше. Ну вот у нас то, что случилось, то случилось. Ничего страшного. Давайте замерим крепость. В баке у нас сейчас 96,3. Мы сейчас посмотрим, что дальше именно спирцерез вытекает при уменьшении мощности, вытекает абсолютно чистый и прозрачный. И произведем замер крепости, что у нас при 96. Вот видите, спирцерез вытекает абсолютно прозрачный. Практически как в аптеке, на 40 градусах спиртометр стал подниматься. Отбираем до 99,5 на термометре. Это будет соответствовать 5 градусам струги. Итак, друзья, закончилась наша первая перегонка браги, виноградные браги, она лохчачачая. Отбирать мы прекратили где-то на 99,2-99,3 в кубе. У нас просто набралось 5 литров, мы решили на этом прекратить. Давайте замерим крепость, что у нас получилось общее. Крепость больше 40 градусов. Ну, давайте возьмем другой. Достаточно крепкий спирцерез получился у нас. 47 градусов ну результат какой есть такой есть что имеем то имеем как говорится вот такая у нас получилась первая перегонка на аппарате компакт плюс виноградные браги на основе жмыха с добавлением сахара ну и в заключение как всегда хочу сказать подписывайтесь на наш канал задавайте вопросы в комментариях если что-то вас дополнительно заинтересовало Ставьте лайки, жмите на колокольчик, если не хотите пропустить наше следующее видео. С вами был Андрей и компания Акваградус. До следующей встречи. Домой, я так спешу Самогонный аппарат запустить хочу а Буду делать виски, водку сэм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 Дядя Сэм, дядя Сэм, избавит меня от многих проблем Включу аппарат брагу, залью, Ароматную жидкость я получу дядя Сэм,